Всем привет, с вами Макс Риск, вы на канале Риск Старт, сегодня мы будем качать Моли или же, подожди, Оли или вот, Моли там, заяц, точнее, по прихонкингуру, значит, и у нас бак, бак, давайте убираем, и его, кстати, нужно улучшить, но нам монеты не так уж и много, вроде бы 2к стоит, так, сырянечек, но какая-то тема рока сейчас другая, Если бы пораньше, то я бы подумал, когда было свободное время, то есть свободное время у меня вечером, и все, по-моему. Ну, утром так немножко. Так что, Вайко, вечером приходи. Будем вместе с тобой. Ну, играйте. Так, смотрите, я беру бак. Непрокаченного. 600 кубков. Сниму сила, Могу, конечно, возьму. Но не хватает монет, поэтому пойдем вместе с вами качаться. А сколько я смогу бак качнуть, будет он 7 левела. Так, ускоряюсь. В общем, отходите, потому что у нас... Не, у нас есть пушки, да? Пойти помогу им, потому что они сейчас будут умирать целый день. Так, так. У нас золотая, кстати, пушка. Это уж очень хорошо. А ну Врубай, че-чё вручай. Давай, давай, давай. Врубай, че вручай. Давай, давай, давай. Вин -вин один. Так давай. Врубай, че-чё вручай. Ну блин, ну блин. Вносит, выносит, выносит. Че-чё врубай, че-чё вручай. Ладно, ладно. Отступай, чувак. Он слишком бегун. Куда пошел, Брюкс? Что делаешь? Так, вы же что там делаете? вы пишетесь нужно собирать еще спасибо что конечно собрали но это будет явно мало я буду прикрывать вас здесь давайте отступаем там уже волна полным полно скоро будет давайте ускоримся так там у нас уже пеппер. блин пеппер не помпала вау пеппер снайпер я знаю что пеппер снайпер давай тащи чувак Там опасный чувак ко мне бам вырубил приносто ко мне он такой чё он, кстати, один остался. Давай, чё? чё, чё такой? Yeah, ну, иди сюда. Ты ты вырублю, вырублю. Давай, Ларри. Ларри! Чё, ты его оставил? Ларри! Ларри! Чё, предатель? Такой значит, да? Всё, я оставил ловушку посреди моста. Хай тогда он сам. Давай тогда, что ли. Давай, Стив. За нас Стив играет или как? Да не понимаю, что это что происходит? Проводка подойти. Все, все ступай, я хочу плюс кубки, а не минус кубки. Я хочу плюс кубки. А не... Минус кубки! чё по спаси. Все, больше я не буду. Все, обещаю. Не, не способен. Хоть Хоть 0 кубка О, 4 кубка, отлично! Сразу 0, ну, потом 4 вау. <laughs> ну ладно, ладно, ну сейчас маленько подразнить этих, хайтеров. Или хейдеров. Вообще а, вот, собрали мы. Блин, хитрецы. Спрятали, значит, бочки. Все. А мы такие атакуем. Все, больше не буду. Плюс 4 кубка. Мало, мало, мало. Очень мало. Все нужно топ занимать. Топ занимать. Эй, почему у меня нет кнопки играть дальше? Да, как пофиксили, как в игре из Брау Старс. Если вы там три раза играете подряд, то вам не разрешают. трех от до третьим, До трех. До трех игр. Сыграть. Да, и не уходя из Так, давайте. Бам-бам-бам-бам-бам. Так куда отступаем? Так, где вот так еще можно? Чем бы нет? Так, собираем. Давай, давай, давай, давай. Вроде бы как я знаю, что пофиксили. Нужно теперь вместе ходить, чтобы всем салу оружием. Если мы не будем ходить как все, то будет плохо. Всем не достанется оружие, будет тяжелым. Понелагаю, а. Поэтому нужна команда. Командная битва. Выру... Вырубил стенок что не может вырубить этого? Чё за лаги? Давай, давай, чай, чай, выручай! Чай, чай, выручай! Чай, чай, вручай Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, чай, чай, выручай, чай, чай, выручай, чай, чай, выручай, чай, чай, выручай! Я сказал чай, чай, выручай! Чай чай, чай, чай, вручай, чай, чай, вручай, чай, чай, вручай. Хоп, она, встретились. Вырубай. Не знаю, что происходит. Мне реально больно. А? Блин, вырубили. всего что спасаете, да, что хочу как-то отступать, тогда давай спасите, все, уходим. Ну тогда отступаем. Карта, кстати, сужается, наша нашу пользу, ну, Блин, минус две кубки не хочу. Чё это было? Ё-моё, за баком вообще не заиграть. Команда просто никакая, да? Ну, позор за две кубки на канале каком канал кстати а, риск старт вы да, на канале риск старт Там тоже мало роликов кстати напишите сколько ролика наш канал я не в курсе вроде бы 100 уже роликов 100 ролика блин это нужно сколько делаю роликов хоть 0 кубка плюс хоть 0 хоть нет в общем я не хочу в парк давайте 3 Три персонажа Вау, это было очень классно. А чем 5. Это уже безумие какое-то. 2 пять Так, подожди, подожди. У нас другой тема ролика не хочу менять, потому что. там, Ну, так, ролики есть по теме, как мы с тобой играли на канале разном канале. Можете посмотреть на ссылочку в описании на канал Макс Риск. Также у нас есть канал Музис Риск. Так значит. Подожди, это соло? Это трио. Но трио. Где мои напарники? А вон, кстати спаунились я думаю я буду один играть так значит давай в будку и отступим 35 игроков нормуль нормуль так ускоряемся в общем там вот, дефайтесь я возьму некоторые пушки которые будут нужны найти войти возьмем да? ты же дрововичок. давай давай ты тоже возьми копьем куда я пойду и поищу что сцена такое золотое золотое легендарный кстати где леха моя где легендарное оружие так а ну-ка стопаем как по мне и видел так напарники сюда не хотят ну ладно так вот там получше Давай классно как моли да скачет так минус 6 вроде бы 3 его самый по моему чем 5 на 5 попробуем попробуем давайте к нашим напарникам, потому что тяжело одиночки быть скучновато пойдем посмотрим что они умирают Чё, прикалывайтесь? Так, ускоряемся а то чувствую что будет что-то не так ну, да. Дубич. Вроде бы я один остался. Ладно, отступаем. Так, сейчас он будет на погоне, да, как обычно. Так, будем аккуратно. Идти. Бак в аккуратности очень мастерски играет. Так что все будут окей. Вот там копье. Хоть какое-то, но награда у меня думаю, будет. Там бочки. Попал, не попал точнее. Не попал. Ха-ха-ха, а я тут. А вы не поймаете меня. блин. Карта сужается. Отступаем. Хорошо, что, что я взял эту потому что она мне очень сильно понадобится. БАМ! ЧЁ? Он не упал? Уходим. Красиво сделано. Так, так, так, куда пошли? Уходим. Золотое копье, мне оно нужно. Так, отступай, давай, Макс Риск, тащи, бери копье, давай, бери, мне не нужно копьё, потому что хочу выжить, так, я знаю, куда мы направляемся, по-моему, не, не знаю, ладно, будем действовать для давай, блин, мало кубков, хочу выжить как-то, ага, думаешь, такой ктиц, всё, давай, давай, опа, блин, не ожидал, не ожидал, тяжело будет, тяжело будет, так, плюс 5 кубка хорошо, но это мало, хочу еще, Хочу ещ. Одиночка. Ага, трио. Кой трио, одиночка. Против три всех трио. Будь тяжело. Паппер не попадешь. Да сказать, папер не попадешь! Блинчик! Что, реально не выиграет? Да ладно. Урубайте других поже. 5, 4. Да, они трое вместе выигрывают. Выигрывают. Я не знаю, как это происходит. В общем, пиши у мне в комментариях, что нет 4, по-моему. Блин, реально, конечно, классно 3 выиграть. Плюс 11 кубков. Хоть это мне тоже рад. Плюс 11 кубков. Давай еще раз. Только нужно своего тиму найти. М -м кстати, да, можно с кем-то сыграть. Возможно, они будут крутые. Да, посмотрим. Давай. Так пригласить пригласить. Так запрос отправлен. Опа, они уже приглашены. Ну что, го. Так, кстати, сколько у нас покупкам приглашен. Тысяча кубков. Вау, еще ты безумец. Тысяча. Вы чё, вы чё делаете? Кстати, сколько там всего кубков, да? Посмотрим. Так, значит. Ну хорош, хорош. У тебя 6 бравлеров, а у меня семь персонажей. У тебя шесть, у меня семь. Так, выигрыш на боев у меня побольше, по-моему. Как-то вот так вот. Ну нет так, нет, ё -мо. Ладно, пока. Нет так, нет. Так, трио, значит. Да, эти трио против всех. Отлично. Я там затащу. Вот он, вот, даже гай для новичков. Так, значит. Мне даже не показали карту. Обидно. Обидно. Так, заберу-ка я бомбочку. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так, пушку, Отлично. Я посмотрю, как там игроки поживают. Иди сюда. Вырубили. Кстати, Бак очень прикольно, когда он злится. Тогда он мощный. Машина времени. Машина времени. Так, еще один вырубился. Вырубайте всех, да, Прим? Давай. на им против. Я не знаю, конечно, что происходит. Ну, возьмите сюда. идите сюда, чуваки. Сюда. Да вот сюда вот. Ну, бейте. Ну, все. Так, др... Я не знаю, что это за пальбом. Ну ладно, спрячемся. Бах. Никого. Так, ждем, что ли? Ага, идут. О, бомбочка, очень делал. Ну, куда они хотят ладно я войду почему бы нет там падочка пандочка плавает ну что ж давайте тогда на всех нам подать что ли так мне зря кубки это тоже хорошее место если они проиграют я получу кубки да тут на риск нужно бам чуть чуть чуть ч там происходит я не понял давай вперед Ч, блин! А, блин! Это вода, чувак, сам виноват! сами виноват! Да, согласны! Вот! Не понимаю, что тут пошел Зарычи! Блин, там жестко, чувак, я понял уже. Бам! Жалко, что отброс-боба не отбрасывает брюксом. Брос стоит целый день. Целый день там ничего не делает. Бам! Мы что, разделяться решили? Так, ускоряемся. Блин, бог. Так они сразу ко мне идут, да, как я понял. Так. Я не знаю, что происходит, но ладно. Всех вырубаю, всех вырубаю. Ухухуху. <с> <с> всех вырубаю. Бак сам уже затащить, кстати. <с> Советую. Я ч ⁇ сотащу? Что происходит <смех> я не знаю что происходит <смех> но я сам тащу <смех> че там все умерли я остался один да как я понял окей <смех> шок я сам тащусь все против всех такая до центра ждем когда кто-то хоть нибудь будет зайдет я это всех врублю бак против троих вау просто лайк за это друзья просто лайк также подписывайтесь на канал там все такое вот и на ссылочку оставлю описание на еще один канал если там будет мало каналов видеороликов, то ссылочка в а описании на ну, еще один видеоролик. Так, четыре персонажа, то есть я остаюсь один. Чё? Я один? Так, давай сюда. Хоп, она, грубай хоп, хоп, вырубай. Чай, чай, выручай. Хоп, хоп, вручай, Чай, чай, выручай. Чай, чай, вручай. Блин, убивают. Вырубили. Нет, нет. А, блин, один остается, Один, Врубай. Он один был. Он один был. Я двоих вырубил, он остался один Блин, конец этого Конец ролика Очень хорошо получилось Блин, ну почему не засчитали топ-3 хоть Топ-2, я ж вырубил их Почему, Зуба? Я старался, ты такой Ладно, ладно, ну было обидно немножко Ну прикольно, что я так затащил В общем, ждите еще ролик на канале Риск Star по Баку Также смотрите еще один ролик по Баку Вау, просто четко Всем пока